нет, да? Вот эти решения я не выдавала. я не выдавала. Да? Да, коллеги, не то мы начнем наше заседание. Очень рад что нашли время. Надеюсь, что это взаимно. Соответственно, давайте сегодня у нас присутствуют шесть членов комиссии с решающим голосом, также член комиссии с правом совещательного голоса и представители журналистов. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. СМИ наблюдателей Петербурга, Глеб Чепига. А? новая газета, Романов и Вашему вниманию представлена повестка дня, которая состоит из трех вопросов. Первый, первым вопросом мы с вами рассмотрим вопрос о выделении и уничтожении документов с истекшим сроком хранения, связанных с проведением выборов депутатов государственной думы седьмого созыва и депутатов закрытого собрания шестого созыва. Второй вопрос о порядке подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения и о применении технологии изготовления протоколов, готовых голосовали с QR-кодом. В рамках вопроса разные. мы с вами рассмотрим итоги и выводы, те, которые сделала рабочая группа, Значит, по выяснению обстоятельств по тем нарушениям, которые были допущены в 2016 году на соответственно, Дмитрий Борисович, да, Я. соответствующий доклад. Да, я, Можно я? пару слов или потом? потом? Поэтому, коллеги, переходим к первому вопросу повестки дня. Значит, речь идет об избирательной документации значит, временного хранения, а именно об избирательных бюллетенях, об открепительных удостоверениях, неиспользованных марках и списках избирателей. Срок хранения таких документов составляет один год со дня официального публикования результатов выборов. Поэтому мы с вами должны принять соответствующее решение, чтобы организовать уничтожение этих документов и принять соответствующее решение в исполнении постановления Центральной избирательной комиссии и решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Поэтому вашему вниманию предложен проект решения. Кто за данный проект решения, прошу голосовать. Можно до того, у меня вопрос, есть вопрос, этому вопросу. Да. Известно, что сейчас идет обжалование и рассмотрение в суде материалов, связанных с нарушениями в ходе избирательных избирателей. Ну, дня голосования, на имели место, Следственный комитет тоже не закончил свою работу в части тех дел, которые связаны с организацией карусели и так далее. В связи с этим можно предполагать, что как следственные органы, так и в судебные заседания могут быть затребованы и списки избирательные, и открепительные бюллетени, и избирательные бюллетени, бюллетени для голосования. Поэтому, если вот сейчас мы принимаем такое решение, когда вот, все эти документы уничтожаются, то... В перспективе мы можем быть, в общем-то, вот эти вот действия могут препятствовать ну, достижению результата как следственных органов, так и мешать принятию известного решения, законного решения в судебных заседаниях поэтому вот мне, не, мне кажется, что здесь надо подойти как бы избирательно и по тем участкам, где идет оспаривание с тем, чтобы не влиять с точки зрения отрицательной оценки наших действий на все вот эти вот перечисленные действия вот отложить уничтожение этих документов. Да. А, подскажите, пожалуйста, о каких судах идет речь? Да, вот, ну, мы... вот, я на да, да. да, да. на эту тему буквально пару минут. На самом деле судебно, судебные дела еще не ведутся. И будут ли они вести, ним, пока неизвестно, потому что на сегодняшний день, буквально исходящим 9 ноября 2017 года, mm -hmm. из ЦИАЗа, это вот, главное управление Министерства внутренних дел, Управление организации дознания, САС, Центр исполнения административного законодательства, мне пришло письмо о том, что они проводили, то есть вы все знаете, что я подавала заявление да. и в Следственный комитет, да. и в отделение полиции номер 64 по разным составам, везде я получала отписки, естественно, вот сейчас САС про инспектировал работу 64-го отдела полиции по моему заявлению и установили, что абсолютно не отработано мое заявление, что в ходе проверки по моему заявлению за отпуск номер 1244 установлено, что проверка по изложенным вами фактам не проведена, окончательного законного и обоснованного процессуального решения не принято. По результатам выявленных нарушений начальник управления Министерства внутренних дел по Кировскому району а Ганову АУ, было направлено информационное письмо для взятия под личный контроль рассмотрения заявлений принятия законного обоснованного решения по материалу зарегистрированному в учета. Это, это было мое заявление с приложением вот тех альбомов, помните, два альбома да. были большие, с приложением таблицы, в которой указаны номера участков и фамилии тех лиц, которые удалось опознать, собственно говоря, которые выдавали бюллетени, Карусельщикам, то есть сначала в одном альбоме карусельчики, а в другом альбоме а, лица, выдававшие им бюллетени. То есть вот проверка здесь уже будет идти под контролем САЗа. А, следственный комитет а, первый раз а, в, написал отписку, а, в связи с чем, а, ну, которая была обжалована, суд признал ее незаконно и обязал а, Следственный комитет рассмотреть, но Следственному комитету суд пока еще не указ, он опять написал отписку точно такой же. С точно теми же ошибками, которые были обжалованы и признаны судом незаконными, получила я только вчера в подростке следственном комитете. Мне, конечно, никто писем никаких не шлет. И, соответственно, в планах на следующей неделе подать новое заявление в Кировский районный суд. Не знаю, как посмотрят это, там надо опять приложить, по всей видимости, и истребовать у Следственного комитета эти альбомы. А, то есть каково, какие будут результаты здесь гарантировать, сложно будет ли в принципе рассматривать, uh -huh. потому что, вот, как выяснилось суд, следственного комитету у него указ, но по крайней мере 64-й отдел полиции сейчас вынужден эту проверку проводить под давлением э, городского э, центра исполнения административного законодательства. И датировано это все вот ноябрем и, э, и октябрем, то есть тут вот еще очень свежее поэтому... Ой. Коллеги, ну еще раз повторюсь, это значит, не наша прерогатива решать, уничтожать или нет. Почему? Потому что в данном случае мы исполняем решение Санкт-Петербургской комиссии, где установлены четкие сроки до 1 декабря 2017 года. Вы можете можете ознакомиться с этим решением. Это первое. Второе, значит, как мы выяснили текущих судов, значит. Нету, да, то есть, и, соответственно, никаких запросов от судов мы не получали. Кроме того, вот, что касается тех нарушений, о которых вы говорите, это административные нарушения, да, и установлен срок привлечения к административной ответственности, это один год. Этот срок уже истек. Поэтому, собственно, постановка вопроса о привлечении ответственности вот, по, да, по данным фактам и по данным нарушениям, она не актуальна. Поэтому мы просто обязаны, у нас нет другой возможности исполнить решение Санкт-Петербургской обладательной комиссии. Вот. А что касается значит, следственного комитета и проведения следственных действий, то, в принципе, у них такая возможность останется, мы такой возможности не лишим, а все доказательства, как Вы сказали, им уже представлены. Фотографии, видео, это все остается, поймётся и, соответственно... Ну, не случайно. Да. У меня очень маленький да, да, да. Смотрите, <coughs> а, что касается всех доказательств, то, конечно, теоретически, вот, что бы хотелось? Да. Хотелось бы, конечно, установить личности этих кросельщиков. Да, да. И после того, как мы установим личности этих кросельщиков, да. найти их не избирательно, на каком участке приписано и приписано их хоть на каком-нибудь. Я вот, честно говоря, не очень знаю, попадает ли в, попадают в списки избирателей в тот перечень, который мы уничтожаем. Ну, а, Я не знаю. А, Но дело в том, что я вот не, судя судя по тому, что наш председатель говорит, у нас, по-моему, просто нет выбора. Да? Нас да. Нас we, ста... мне, мне кажется, мне Вей кажется ссор. что это не очень we правильное ведь. решение, не yes. очень правильное решение комиссии, да, вышестоящей а, нашей, и, возможно, не очень логичное законодательство, которое только год позволяет держать эти сохранять эти документы. Но я вот не знаю, например, имеем ли мы такое право да, просто голосовать сейчас против такого решения, если у нас есть. Если у нас есть наша обязанность, указанная вот в решении, решении комиссии, Конечно, ну, вместе, поэтому да. скажу свою зрения. я имел опыт обжалования результатов голосования итогов, держался за и предоставленный судом как списки избирателей, так и бюллетени для голосования и Мое мнение, хоть вы, как говорится, меня расстреливаете, я однозначно могу сказать, что списки избирателей были переписаны. Избирательные бюллетени для голосования взбро... вброс... вброшены в количестве там, 100 и больше экземпляров, что видно даже по постановке там, вот этой вот галочки с определенным крючочком, нажимом и так далее. То есть теми перечнями, которые э, используют криминалисты при почерковической э, экспертизе. То, что там э, законы какие-то есть к административной ответственности в течение года, лично я с этим не согласен. Это все, что мы... А? То, то, что вот занимается законодатель наши, когда вместо того, чтобы, условно говоря, выключить кран каких-то нарушений, идет подтирание этой воды вокруг, и таким образом как бы, имеет место, с их точки зрения, какая-то деятельность, это все чушь. А там законы, я могу сказать, что он, я семитомник первого секретаря ЦК КПСС Никита Сергеевича Хрущева, значит, читал и помню программу партии. Так что не такие документы, вы знаете, что подвергались как бы ревизии и не исполнялись, так сказать, на корню. А что в связи с этим можно сказать? Я, например, четко могу сказать, что я против того, чтобы все документы, связанные с выявленными на настоящем или с расследованием там, в будущем и так далее, чтобы они были уничтожены. Вот это моя точка зрения. А вы можете соблюдать, эти, и надо сказать, что вот то, что эти материалы как-то были... В, свою, в день голосования там выявлены и так далее в том числе есть и заслуга и нашей комиссии потому что э, были своевременно обращено мнение э, вернее э, это самое э, избирать э, вернее как они называются наблюдателями на определенные участки э, и эти, э, э, именно эти участки были они на нашем заседании, так сказать, оглашены. И поэтому я считаю, что вот мое мнение такое. Да, спасибо. Я хочу сказать, что разделяет озадоченность выступления Олега Петровича. Я в то же время вынужден согласиться с председателем избирательной комиссии о том, что, к сожалению, указание Санкт-Петербургского прямого действия, и мы обязаны это выполнить, но это ни в коей мере не мешает расследованию, все, что проводится в Следственный комитет и правоохранительный орган. Поэтому, так что, я считаю, что это мы обязаны выполнить, а все остальное расследование, оно будет проводиться. Поэтому эти документы, поверьте, они несут такой уж нагрузки о том, чтобы вот мы сейчас не выполнили решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии, тем более о том, что, скажем, Андрей Александрович, что уже, все, уже прошли все сроки, и как бы, у нас нет оснований задерживать их свои решения по этой территориальной избирательной комиссии. Поэтому и... Валерий, вопрос да. у меня. А есть где-нибудь копии этих документов? — Нет, нет. — Нет, не копии же, но, например, списков избирателей. — Списки избирателей в ГАСАХ содержатся. Том, конечно, они никуда не Здесь ценная отметка, подпись. — Получатель избирательного удовлетения есть она, нет, Ну Еще раз, да, вот мы обсудили, да, что срок привлечения к статьи ответственности истек, и, соответственно, мы продержали эти документы даже более года. Да. Поэтому мы должны, обязаны просто нашей комиссии исполнить решение вышестоящей комиссии. — Давайте проголосуем. Поэтому прошу проголосовать, кто за. Кто против? Нет Один против. Я воздержался. Один воздержался. Коллеги, спасибо. Переходим ко второму вопросу повестки дня. Да, решение принято с тем, что голос председатель является решающим. Соответственно, 5. плюс голос председатель не в любом да. а да. случае да. голос председатель еще и один. Даже два против Это есть один. Ну все, решение принято. Коллеги, в рамках второго вопроса я хочу вам рассказать о тех нововведениях, которые нас ожидают на предстоящих выборах. Президента Российской Федерации, которая состоится 18 марта 2016 года. Значит, речь пойдет о заявлениях для включения в список избирателей по нахождения и о специальном программном обеспечении значит, для изготовления протокола итогов выборов. Как вы знаете, были отменены предвидительные удостоверения. И теперь появилась возможность подать заявление о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения. Теперь каждый избиратель, который будет находиться в день голосования вне места жительства, может подать такое заявление. То есть если значит, в день выборов избиратель планирует уехать за пределы значит, своего избирательного округа и даже за пределы субъекта, он может проголосовать в любой точке страны, где он будет находиться в этот день. Соответственно, такое заявление может быть подано в территориальную избирательную комиссию за 45 дней значит, до дня голосования, в участковую избирательную комиссию за 20 дней до дня голосования, также через многофункциональный центр предоставления госуслуг, которые находятся в каждом районе, тоже за 45 дней до дня голосования, и в электронном виде через сайт единого портала госуслуг госуслуги.ру, тоже за 45 дней. Такое заявление подается не позднее, чем за 5 дней до дня голосования. А, значит, соответствующий порядок был утвержден в Центральной избирательной комиссии 5 а, год 2017 -го года. Вот я его специально распечатал, если было желание, можете с ним ознакомиться. Значит, для целей значит, приемки таких заявлений в территориальной избирательной комиссии и в каждой участковой избирательной комиссии будет оборудован, оборудован пункт приема заявлений. Значит, то есть будет поставлен компьютер с принтером и через специальную электронную форму будет заполняться заявление. Вот в таком виде. Можете ознакомиться, как это будет выглядеть. Да. Значит, да. Коллеги, пункт приема заявлений у нас оборудован сейчас в данном кабинете. У кого будет желание, в конце заседания комиссии я вам покажу, как это делается, как это оформляется, если такое желание у вас будет. Значит, тот избиратель, который не имеет возможности принять участие в голосовании по месту жительства, где он зарегистрирован, и подать заявление для голосования по месту нахождения, он может не позднее, чем за 4 дня до дня голосования, оформить в своей участковой избирательной комиссии, где он включен в список избирателей, специальное заявление, по которому избиратель включается в список избирателей, в указанном в этом заявлении избирательных участков. Такие заявления будут выдаваться со специальной маркой, они заполняются в рукописном виде для защиты от, от подделок. И таким образом избиратель, который значит, подаст такое заявление, он сможет проголосовать. На, любом специальном, на том специальном участке, где, который указан в его заявлении, список таких участков утверждается решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. Таким образом, это заявление значит, было придумано для того, чтобы у каждого избирателя была возможность, где бы он ни находился, в любой точке страны и даже за пределами нашей страны посольство и конкурс мог, мог бы по соответствующему заявлению проголосовать. Собственно, мы ну, вас призываем, вы можете также лично написать такое заявление, чтобы проголосовать в участковой комиссии, ближайшей участковой комиссии, соответственно, к нашей территориальной комиссии, день голосования. Значит, кроме Такого заявления, еще одно нововведение, это протокол, который составляется также в электронной форме с QR-кодом. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы ускорить ввод данных в газвыборы. То есть теперь значит, вот таким образом выглядит, выглядит этот протокол. Теперь контрольные соотношения будут сопоставляться автоматически, не надо их просчитывать. Если значит, компьютер выдает ошибку, значит что-то неверно запомнили. Кроме этого, значит, в протоколе уже содержится в обеспечением обеспечении уже содержится весь состав членов участковой комиссии. И данные итогов выборов зашифровываются в машиночитаемый код, так называемый QR-код, который потом привозится в газ-выборы. И считывается с помощью сканера, и автоматически эти данные, итоги голосования, вносятся э, в систему газ вот. Таким образом э, это ускорит ввод данных. Соответственно, каждой участковой избирательной комиссии будет предоставлено специальное программное обеспечение. Э, значит, на съемном носителе э, будет предоставлен пароль это, значит, за, три дня, до, до, за три дня до дня голосования. Вот. и оборудована, оборудован, соответственно, возможность, да, и будет компьютер находиться, чтобы такую форму заполнить. Также мы с вами сможем это посмотреть на практике после нашего заседания. Вот. Если хотите, можете с этим ознакомиться. Значит, это, это все нововведения, о которых я вам хотел сказать, Копии протокола также будут печататься на компьютере. Они будут печататься на компьютере и значит, заверяться членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. То есть тебе не надо будет искать где-то к серекс, да, номер копии, каждая копия регистрируется в журнале, проставляется время и дата выдачи копии протокола. Соответственно, все, все данные то голосования будут собираться в этой вот. Собственно, это все, о чем я хотел рассказать в рамках второго вопроса. Если вопросов нет, то мы можем перейти к третьему вопросу по дня. По третьему вопросу докладчик у нас Данил Борисович Любан. Предоставляю вам слово. Спасибо вам большое да, во-первых, Андрей Александрович, благодарю за то, что включили вопрос в повестке. Да, можно сказать, есть да, просить. Да, Во-первых, благодарю, что включили вопрос в Я Попытаюсь напомнить, о чем, у нас мы сейчас будем принимать это решение. Uh, Уважаемые коллеги, прежде всего хочу напомнить, что 15 мая мы приняли решение, которому установили, что на участках номер 611, 617, 618, 619, 621, 624, 625, 628, были факты незаконной выдачи бюллетеней. Тогда же мы освободили от должности председателя этих комиссий при целях выяснения отпредов, связанных с участием членов этих комиссий, сформировали рабочую группу Поставили составе Поповой, Медведкова, и а еще к прошлому нашему заседанию ну, были представлены альбомы со скриншотами видеозаписи камерных видений на которых были люди выдававшие южнете так называемые карусельщики из того альбома, который мы с вами смотрели 15 мая я на самом деле оба эти альбома привез, да, я вот напоминаю, вот этот вот альбом где, собственно, карусельщики их много людей на одном в разных комиссиях, один и тот же, чем в разных комиссиях а вот здесь эти самые люди подходят к разным членам участковых избирательных комиссий право решающего голоса получать выйти. Однако в тот момент мы не приняли решение, не коми... Значит, сейчас извините, тогда же я предложил, чтобы со снятых уже председателя этих комиссий были взяты объяснения, в которых они прокомментировали произошедшее, в том числе и обознали бы людей до вашего так называемого кусечника. Однако в тот момент мы не приняли такого решения ни комиссии ни рабочей группой. Я понимаю, так понимаю, что никакие объяснения пока что, в общем, председатель не брать. Однако я в рамках рабочей группы провел некоторую работу, о которой я считаю необходимым рассказать на нашем заседании. Во-первых, благодаря любезности Андрея Санчеса, я ознакомился с соответствующими документами во-вторых, я просил членов избирательных комиссий наблюдателей, контакты, которые были мне известны. В-третьих, я держал, старался держать плотный контакт с некоторыми СМИ и интернет-площадками, опубликовавшими выдержки из того альбома, в котором были выявлены члены избирательных комиссий, выдававшие бюллетени, так называемый кручевички. Напоминаю, что группа ВКонтакте Наблюдателей Петербурга за честные выборы совместно с некоторыми СМИ еще в августе этого года начала кампанию с таким названием Опознай фальсификатор. А в частности, там было опубликовано следующее текст. «Запускаем кампанию по розыску участников каруселей на выборах в ГУЗГУ и ЗАГС, После просмотра 4 3 часов видео избирательных участков Кировского района активисты выявили 51 член избирательных комиссий, выдававших бюллетени карусельщикам в день голосования 18 сентября 2016 года. И собрали их фотографии в одном альбоме. А возможно, вы имеете отношение к какой-нибудь из этих школ. Проверьте. Не учит ли вашего ребенка классификатор? А может быть, вы знаете, что ваш знакомый выдавал увлечение на выборы на одном из этих участков. Убедитесь, что его нет на этих фотографиях. В описании каждой фотографии содержится ссылка на актуальный состав участковой комиссии. Однако имейте в виду, что на фотографиях могут быть люди, выдававшиеся за члены избирательных комиссий но на самом деле не являющиеся. Если кому-то узнаете... Пишите в комментариях под фотографиями, либо нам на почту. Info ну и так далее. <как> Это точно поможет сделать выборы в Санкт-Петербурге более честный. Вот такой был текст в этой группе. Значит, по ссылке предлагался альбом, который все который фото всех членов комиссии были сгруппированы по школам, где в какой школе происходило голосование. Возможно, вы знаете, что социальная сеть ВКонтакте дает возможность таргетированной рекламы, то есть показы сообщения определенной группе пользователей. И последние три месяца фото с этих видеокамер, сгруппированные по школам, последовательно показывались выпускникам этих восьми школ, я располагаюсь в Были также публикации СМИ Новая газета Санкт-Петербург, СМИ новая газета Москва. Делал репортаж телеканал Дождь, был репортаж по НТВ. Была специальная тема на посещаемом родительском ресурсе, посещаемом родительском ресурсе Санкт-Петербурга интернет-форуме Литлова. Во многих случаях активные читателей помогла определить, кто изображен на фото. Часто читатели наоборот с радостью сообщали, что среди людей, изображенных на фото, их учителей нет. Насколько мне известно, именно так дела обстояли, к счастью, в шести из восьми школ, где располагались участки. Кроме того, были заново детально просмотрены видеозаписи с участков позволяющих увидеть людей с разных ракурсов, сравнить их с общедоступными фото из сети интернет. Вот такие методы, которые я сейчас привел выше, были использованы. А теперь чуть более подробно. Значит, в школе после заседания я изучил документы нашей ТИК-3, персональные дела членов вышеуказанных комиссий. Включая фотографии из личных дел и карты с видеозаписи, я выявил несколько случаев сходства, для меня вполне убедительно. Так, например, член УИК номер 601 Сбарткевичус АА, Член УИК 0619 Заможенко МР. Член УИК 632 Губашова Екат. Уже после я нашел в сети интернет общедоступные фото, это подтверждающе. Однако многие остальные случаи сходства не показались мне настолько убедительными, чтобы я сделал вывод только на основании их выучения. Прежде всего это касается женщин. Женщины достаточно часто меняют прическу, цвет волос, иных характеристики внешности. И сделать выводы, сравнивая фото, сделанные в разное время, не всегда возможно. К тому же, к сожалению, во многих случаях не было в деле никаких фото, а были только черно-белые копии паспорта а Параллельно я связывался с членами этих комиссий, которые в контакте с у меня были, и просил посмотреть кадры с видеозаписи. Также связался с наблюдателями работниками в этих комиссиях и с бывшими членами этих комиссий. А одна дама, бывшая на этом, приходила даже к нам в комиссию для рассмотрения жалоб. Эту даму опознали несколько, несколько человек председателя UI-18, 618, василию Татьяну Линдзину. Точно так же ее обознал председатель ознал наблюдатель, который работал на этом участке, михайлов Павел Сергеевич. Его заявление, где он подробно описывает нарушения, сведения, которых есть, он стал и есть у нас в официальной избирательной комиссии. Уже после того, как эти фото с камер стали общедоступны с помощью СМИ, ее познали читатели. Кроме того, исследование общедоступных фото сети Интернет подтверждает, что на фото именно она. Я хочу отметить, что камеры с 617-го участка и 618-го участка были перепутаны, что вначале несколько затруднило опознание. Член участковой комиссии номер 612 от КПРФ «Уладим-РА» сообщил мне, что человек на фото с видеокамерой представлен председателем как Сурцумия весь день работал в комиссии под этим именем. Однако сравнение фото с копией паспорта не позволило подтвердить эту информацию. И изучение открытой фото в сети тоже не позволило подтвердить эту информацию. Поэтому списки, которые фигурируют в приложении в не включены. Наблюдатель Абрамов Максим обознал на фото с видеокамер. Членом участковой избирательной комиссии номер 24, тренинг Потом это подтвердилось письмами читателей. Два чеха публично ищут. Члену их 625 от партии яблоко сменив ф.а. опоздал на фото сделанных на его участке своих коллег чищену оа грибану л.е. петровы а. девы обделу ЕВУ, ТВ. Э. эти люди тоже работают в школе, так что на фото именно они подтвердили читать в которые фото были опубликованы и точно также подтверждается при изучении открытых фото в сети интернета. отдельный казус произошел с опознанием членов у их 628 и 630 Никто из членов комиссии наблюдателей, с которыми я связывался, не мог познать тех людей, по <coughs> на фото с на видеокамерах. Только в сентябре один активист, просматривающий видео, сделал предположение, что камеры были перепутаны. И в результате, это так и оказалось, и в результате были опознаны сразу 4 человека на фото, э, на фото, э, обозначенных на э, видео как 630-й УИК, а на самом деле оказалось, что это фото членов УИК 628, а именно Дединистово КВ, Вальшина ММ, Сретикова ДА, Мацур АС. И член комиссии номер 628 от партии Яблока Лужков ДА познал этих коллег. Кроме того, Сретикова Диана опознала бывший член УИК 640 от партии Яблока Наума Наталья. Все познания подтверждаются изучением открытых фото в сети интернета. Кроме того, детальный просмотр непосредственно видеозаписи с участков, позволяющих увидеть людей с разных ракурсов и сравнить их с общедоступными фото из сети интернет, позволил выявить еще несколько членов избирательной комиссии, выдававших бюллетени так называемым карусельчиком. А именно, член УИК Волынцев, 611, Волынцев, Е и Е, член УИК 617, Пенясова, Н, член УИК 617, Волненко, ЮГЭ, член УИК 618, Ниганова, ЕС, Валиева, НА Дуку СВ С, -В, Кондратьева, В, Опознанные члены УИК-618 – это работники школы 503, люди публичные, читатели СМИ и посетители сайтов, где были распрещены, эти фото тоже их опознавали. Путем сравнивания видеозаписи с открыто размещенными фото были опознаны также члены УИК-621 Максим ЕА, члены УИК-624 Тимашкова МА, УИК-624 Латин МС, 624 Латина ЕЮ, 624. 624 комиссия, как и 625 ранее упоминаемая, сформированы на базе школы 539, что, в общем, тоже несколько облегчило выяснение личности изображенных доходов. В УИК-629 удалось определить длить ФН, в УИК-632 членов закрепельную КВ и Гамальюнову ОМ. Уважаемые коллеги, я прекрасно осознаю, что наша комиссия неуполномоченно выелась выводы о том, Причастны ли вот эти люди к правонарушению или преступлениям? Я также осознаю, что всегда существует вероятность ошибки непричастных. Я понимаю, что сам по себе факт выдачи бюллетеней карусельщику еще не доказывает неопровержимое наличие нарушений. Любой карусельщик, получавший неоднократно бюллетени в нескольких комиссиях, вполне может быть прописан на территории одной из этих комиссий. В этом случае он должен находиться в списках избирателей этого и. А член комиссии, выдававший мне бюллетени, в этом случае ничего не нарушит. Личности колюсельщиков до сих пор не определены. Поэтому удостовериться, что все вышеупомянутые члены увидят подавали бюллетени с нарушением установленного порядка, невозможно. Однако, мы обязаны сделать все для того, чтобы общество доверяло результатам выборов. Предмет нашей главной заботы – это не все-таки не члены наших межстоящих комиссий, а избиратели нашей территории. Мы должны предпринимать все усилия, в рамках закона, естественно, чтобы их избирательные права были защищены. В данном случае – мы имеем обоснованное сомнение в добросовестности и квалификации вышезначных членов избирательных комиссий. И мы имеем основания для недоверия. Поэтому я предлагаю принять решение, проект, которого вы видите. А, значит, все эти доводы, которые я сейчас привел, были учтены в решении. Если вы не против, я, давайте я его зачитаю. Или с вашей точки зрения нет относительно. Можно я а, Территориальная избирательная комиссия номер 3. Заслушав э, сообщение члены избирательной комиссии с правом решающего голоса Любара Дмитрию Борисовича, рассмотрев заключение рабочей группы Территориальной избирательной комиссии No3, образованное решением Территориальной избирательной комиссии No3 от 15 мая 2017 года, номер 23.2, сформированные с целью установления обстоятельств, связанных с осуществлением 18 сентября 2017 года, члены участковых избирательной комиссии своих полномочий решил. Первое. Принять средний выводы рабочей группы. Приложение 1 и учитывать их в дальнейшей рабочей комиссии. Второе признать выполненными задачи поставленные перед рабочей группой и прекратить полномочия рабочей группы. Третье. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии номер 3 в информационной телевизионной сети Интернет. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии номер 3 Панамариова АА. Приложение, значит, дальше я зачитаю приложение к решению Территориальной избирательной комиссии номер 3 а именно заключение рабочей группы территориальной избирательной комиссии номер три по выяснению обстоятельств связанных с выдачей избирательных бюллетеней лица включенных в список избирателей я, я немножечко я прошу прощения если я может быть не очень долго и обсуждал с разными членами нашей рабочей группы вот это это наше предложение просто мы все люди исключительно знаем. И а, собирался отдельно нашей рабочей группой ну, мне не представляется, что <связано> а, по крайней мере отсутствующая здесь Марина Андреевна Попова сказала, что в принципе, нормальное решение, что оно ее, ее устраивает. А, в соответствии с решением препитанной избирательной комиссии номер 3 от 15 мая номер 23.2 для изучения обстоятельств, связанных с выдачей избирательных бюллетеней лицами, включенных список избирательных избирательных участков номер 601612, 617, 618, 619, 621, 624, 625. 628, 629 603 632 была образована рабочая территориальная группа избирательной комиссии номер 3 в составе комиссии с правом членом комиссии с правом решающего голоса поводу Бузенкова Кравченко-Любар. Рабочая группа заслушав а доклад а Любарова ДБ и с представленным материалом из следующее. Первое. Как установлено решение номер 3, решением территориальной избирательной комиссии номер 3 от 15 мая 2017 года номер 23 дробь 1, день голосования 18 Сентября 2016 года ряд лиц, имена и место жительства, иные сведения, о которых установить не удалось, неоднократно получили избирательные бюллетени по результату по выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания 7-го созыва и депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга 6 созыва. Помещение для голосования избирательных участков 601, 612, 617, 618, 619, 621, 624, 625, 628, 629, 630, 632, Санкт-Петербург. Факты неоднократного а, голосования таких в помещении для голосования одного избирательного участка не невыгодны. Пункт 2. В результате анализа видеоданных, полученных в ходе видеонаблюдения в помещении для голосования избирательных участков номер 601, 612, 617, 618, 619, 621, 624, 625, 620, 629, 636, 632, доступ к которому был предоставлен Санкт-Петербургской СПБ ГУП-АТС Мольного при участии в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Были осуджены члены участковых избирательных комиссий, правом решающего голоса, удаваться избирательные бюллетени избирательных и выделены в кадре видеозаписи наиболее пригодные для идентификации членов комиссии. Учем сопоставления полученных изображений с представленными членами УИК с правом решающего голоса в избирательной комиссии вместе с заявлением о согласии на включение в состав участковой избирательной комиссии, а также изображения членов избирательной комиссии, иными средними о а членах избирательной комиссии, сделаны ими общедоступными. И размещенным в открытых источниках интернет-сайт учреждений, являющийся медицином работы граждан, назначенный в состав участковых избирательных комиссий в качестве членов справа решающего голоса и их страниц в социальных сетях, было установлено, что выдача от избирательных влюблений лицам неоднократно принимавшим участие в выборах 18 сентября 2016 -го года осуществлялась следующими членами, следующими членами участковых избирательных комиссий право решающего голоса. Номер 611 Баркевичу, номер 611 Волнцев, номер 617, я сейчас просто именно не считаю, чтобы побыстрее. 617 Кенясова, номер 617 Вагненко, номер 618 Ниганова, номер 618 Васильева, номер 618 Валеева, номер 618 Тупул, номер 618 Кондратова, номер 619 Заможенко, номер 621 Максимова, 624 Тимашкова, 624 Тренина, 624 Лапина, 624 Лапин. 625 Чищина, 625 Грибанова, 625 Петрова, 625 Обеев, 628 Единистова, 628 Бачина, 628 Свиткова, 628 Мацу, 629 сажен, 632 Губашова, 632 Закрепельные, 632 Дома -Юнов. А А критичность остальных членов комиссии, надо сказать, что их было больше, а, Значит, ваших избирательных бюллетеней избирателей, неоднократно принимавших участие в выборах в помещении для голосования избирательных участков, не представляется возможным. Рабочая группа не запрашивала объяснений у председателя избирательных комиссий, а также членов существующих избирательных комиссий выдававших избирательных придем лицам, неоднократно принимавших участие в выборах голосования. Ну, наверное, если бы у нас была жизнь бесконечная, может быть, стоило бы и у них заявление. Но это не Поскольку индифицировать есть неоднократно принимающих участие в выборах голосования, в том числе адрес регистрации по месту жизни указанных лиц, не представляется возможным. Остается допустим, что некоторые из, избирательных участков, ну, некоторые из неопознанных лиц являлись избирателями и были включены в список избирателей одного избирательных участков. И получили избирательные помещения для голосования этого избирательного участка на законных основаниях. Таким образом, с определенностью утверждать нарушение порядка уничтожить избирательных изобретений праздник включила издания. В ядности работы будут отключать, что придется возможность, когда один или несколько выявлено членов участковых избирательных комиссий. Выдававших избирательные бюллетени и неоднократно не допускали нарушения порядка выдачи избирательных бюллетеней условия пунктами 456 статьи 64 Федерального закона об основных карантинных избирательных прав и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Согласно законодательству, действовавшему на день голосования 18 сентября 2017 года, выдащи членам избирательной комиссии гражданину избирательного бюллетеня для представления ему возможности проголосовать вместо избирателя, в том числе вместо другого избирателя или проголосовать более одного раза в ходе одного и того же голосования, влечет к административной ответственности, частью 1 статьи 522 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях. В соответствии с подпунктом Б, пункта 8 статьи 29 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и правом участия в референдуме граждан Российской Федерации, вступление в законную силу в отношении члена комиссии, решение постановления суда назначения административного наказания за нарушение законодательства о выборах и референдум влечет к прекращение полномочий членов. Комиссия с правом решающего голоса. В соответствии с подпунктом Н, пункт 1 статьи 20 федерального закона, лица подвергнут судебному порядку административному наказанию за нарушение законодательства о на выборах и референдуме не могут быть избиратель... членами комиссии в течение года со дня вступления в законную силу решения постановления суда назначения административного наказания. Пункт 7. Действия членов участковых избирательной комиссии, выдававших избирательные привлечения лицам, неоднократно принимавшие участие в выборах, в голосовании. 18.09.2017 несут в себе признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Пункт 8. Полномочиями по составлению протокола об административном правонарушении, предусмотренной частью 1 статьи 522 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях в должностных лиц органов внутренних полиции. Пункт 1, части 2, статьи 28.1 Кодекса. Пункт 9. В соответствии с частью 1 кодекса с частью 1 статьи 4.5 кодекса российской федерации административных правонарушений постановление по делу об административном правонарушении за нарушение законодательства в руках переференов не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения Изучение обстоятельств, связанных с выдачей избирательных бюллетеней лицам, неоднократно получившим избирательные бюллетени на выборах 18.09.2017 года, потребовало защиты временных затрат и было завершено по истечению срока давности привлечения к административной ответственности после 18.09.2017 года. Согласно пункту 6, части 1, статьи 24 5 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений, производство по делу административных правонарушений не может быть начато в случае истечения срока давности привлечения к административной ответственности. Учитывая изложенное направление представлений о проведении проверок в связи с рассмотренными рабочей группой обстоятельствами, 5 статьи 20 Федерального закона о основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, не представляется солисообразовать. Рабочая группа рекомендует территориальной избирательной комиссии номер 3 учесть выявленные обстоятельства в дальнейшей работе, в частности предосмотрении к кандидатуру членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса привыкли к формированию участковых избирательной комиссии полномочий на 2018-2023 год и избирательных комиссий. А, еще маленький, маленькую ремарку, по сути, мы с вами как комиссия представление, уже, конечно, права комиссия не дадим. И что в этом, в этом я посчитал, что совершенно неправильно делать уважаемые члены комиссии для таких вещей. Но у нас есть член нашей комиссии Виктория которая подавала все эти заявления. Значит, более того, подавала в период, когда еще срок давности не закончился. Работа, причем и она подавала эти заявления и в Следственный комитет, и в полицию. И вот сейчас только что она рассказала что бездействие без следственного комитета было протестовано в судом бездействие без полиции было э, рассмотрено органом с устрашающим названием ЦИАС вот то есть мы, мы будем, будем наблюдать за этой ситуацией как она будет развиваться если Виктория Петровна еще скажет мы с удовольствием больше ничего нет ну здесь добавить уже ничего потому что в принципе в начале заседания я сообщила о результатах они пока такие очень промежуточные и будут ли они вот, ну, была бы большая надежда на следственный комитет, потому что действительно срок привлечения к административным правонарушениям он уже истек, а вот срок рассмотрения дел и привлечения к уголовной ответственности в случае, если бы были выявлены, именно, ну, обнаружены карусели, для их организаторов он, он не истек, и если бы Следственный комитет вдруг решил э, исполнить свои обязанности, то, конечно, он бы и исследовал документы, и проводил бы проверки, э, опрашивал, ну и, и в конечном итоге вышел в суд. То есть здесь, здесь срок еще позволяет им работать, но вот э, перспектива, с, с учетом того, насколько он сопротивляется своей работе, они, к сожалению, очень туманны. Ну а вот, да, я, безусловно, еще пока пожалуюсь существую, пока есть сила. Но чем это все закончится, мне пока самой непонятно. Насколько мне известно, в общем, вся эта история будет еще иметь ну, разные продолжения. Хотелось сказать, да? Коллеги, ну я тоже дам свой комментарий. Дело в том, что предложены проекты решения да, и проекты заключения. А, в частности, пунктом третьим да, мы э, перечисляем э, те лиц, которые, по нашему мнению, э, допустили нарушение избирательного законодательства. Значит, э, хочу сказать, что э, вот. В таком виде да, формулирование значит, данного пункта является установлением юридического факта. Да? То есть конкретный человек, э, конкретное физическое лицо э, допустило э, нарушение за законодательства. Значит, э, формулирование в таком виде э, является юридическим фактом, а наша территориальная комиссия не является тем юрисдикционным органом, который вправе устанавливать такие юридические э, э, факты. Принятие значит, каждого решения территориальной избирательной комиссии оно имеет юридические последствия. Если мы примем вот в таком виде, то тем самым мы нарушим свои полномочия, выйдем за пределы, за рамки своих полномочий, и очевидно, что такое решение будет оспорено и отменено. Поэтому мое предложение следующее. Вот мы, естественно, заслушав доклад, Любарова, Любарова Даниила Борисовича, принимаем, обязан принять данную информацию к сведению. Значит, предлагаю в связи с этим, во-первых, поблагодарить Даниила Борисовича за проделанную работу во имя торжества избирательного законодательства. Действительно, работа была проведена серьезная, кропотливая. В связи с этим предлагаю принять протокольную решение о принятии к сведению значит, доклада Даниила Борисовича и предложить всем членам территориальной избирательной комиссии подумать над теми мерами, которые мы можем принять, чтобы впредь не допустить нарушения, о которых вот Даниил Борисович только что нам доложил. Поэтому, соответственно. Первый вариант решения предложен Данилом Борисовичем. Второй вариант решения, проект решения предложенный мной. Если больше вариантов ни у кого нету, то ставлю на, на голосование. Возможно, да, да, для меня да. потому, вот я не очень хорошо понял, что вы имеете в виду под протокольным решением. Что это значит? Ну, это значит, что вот у нас есть протокол заседания. Uh -huh. вот. Мы э, отдельное решение, избирательной комиссии, принимать не будем в плане э, документа да, и не будем его, соответственно, выкладывать на сайте, но протокольно примем ту э, информацию и те сведения, которые вы вот, изложили в своем докладе. Значит, что касается рабочей группы, то, э, напомню, она была создана в конкретных целях, э, в целях подготовки и подачи заявлений про правоохранительные органы поскольку значит, срок подачи истек, этот вопрос уже не актуален, и комиссия расформируется автоматически, да? потому что цели, цели создания уже. Да, у меня просто небольшая реплика, если да, да. вы помните, то в том решении было два пункта. Он, значит, да, первый да, пункт он... это выяснение обстоятельств, второй пункт это подача заявлений. Эти пункты имеют отдельную силу. Да. Если, например, вы бы выяснили, что обстоятельства не позволяют нам принимать какие-то решения, ну, и выяснить, что всего этого не было. Можно могли бы так выяснить вдруг? Тогда, естественно, мы бы не подавали в заявление. Я просто к чему это говорю? Я говорю к тому, что первый пункт имеет самостоятельную силу. И даже если второй пункт в связи со стечением срока давности исчезает, то остается пункт первый. Значит, это первое, что я хотел вот на эту тему сказать. Второе, что я хотел на сказать, то есть я правильно понимаю, что это протокольное решение, давайте мы просто проговорим это все, да, чтобы мы да, чтобы это протокольное решение да. было принято. Да. Но поскольку это не решение вот, в таком вот виде, да. значит, но поскольку это не решение комиссии, то публикация на сайте его да. не предусмотрена. Да. Да. Однако, поскольку все-таки это является документом избирательной комиссии, это протокольное решение. Да то каждый член избирательной комиссии с правом совещательного голоса, с правом решающего голоса, имеет возможность запросить официальную копию этого решения да. совсем всем заключенным. Со Нет, секундочку, вот я вот хотел, хотел вот как раз на эту тему отдельно, отдельно, отдельно проговорить. А вот текст этого решения вы сможете, а... сможете выдать в виде копии избирательной комиссии копии, документа членам избирательной комиссии, потому что если мы принимаем это решение, даже как протокольное. Еще раз я да, повторюсь, мы принимаем э, протокольное решение о принятии к сведению информации, изложенной в вашем докладе. То есть это будет не, э, не, ну, не, не заключение рабочей группы, не, не решение с полностью изложенным текстом, предложенным вами, а именно принятие информации, той информации, которую вы изложили в своем докладе. Потому что, еще раз повторюсь, мы не можем в решение включать вот формулировки, предложенные вами, иначе тем самым э, мы подменим правоохранительные органы и и суды. Смотрите, ну возможно, нет. Ну, Во-первых, я не согласен, что мы что-то подменяем. Значит, в этом решении совершенно отдельно четко указано, что мы не, ничего кого не подменяем. На основании этой информации невозможно Но, основном, сделать однозначно. Конкретный, конкретный конечно это мы установили допустили нарушения которые, которые могли допустить нарушения которые которые э, ну, скажем так имеются Понятно. обоснованные сомнения у меня, общем, указано, имеются обоснованные сомнения в их, э, квалификации в добросовестности Понятно. а имеется основание для недоверия да. этим конкретным членам а, а, да, да, да. дело в том дело в том что э, это совершенно не значит что они э, юридически в чем-то виноваты с точки зрения законодательства. Потому что, строго говоря, строго говоря, у нас существует презумпция невиновности. Мы все это знаем. И она для каждого конкретного члена избирательной комиссии она распространяется. И каждый конкретный член этой избирательной комиссии, э, вот он не осужден э, судом, нему, естественно, не применялись никакие-то санкции. Но существует некая формулировка о, о недоверии. Так вот, я считаю, что наша избирательная комиссия, вот ровно так же, как некоторые избирательные территориальные избирательные комиссии, когда принимают решения о награждении, например, о племировании о там, награждении грамота и так далее, а ровно так же наша избирательная комиссия, не перебивайте меня, пожалуйста, а ровно также наша избирательная комиссия вполне может выйти, вынести те решения в тех формулировках, которые есть в этом решении. И эти формулировки не противоречат законодательству. Эти формулировки достаточно выверены, и причин причин их не принимать, вот, я если честно говоря, не вижу причин их не, не принимать, потому что хорошо, потому что а, формулировки в этом подобном таком решении могли быть разные. А, если мы с вами не прекращаем деятельность рабочей группы, то нам с вами все равно надо будет возвращаться к этому вопросу. Она автоматически распускается в связи с тем, что есть на истек срок к ответственности. Ну, вот опять же с моей точки зрения из, из, из того решения, которого у нас было, не следует, что он делает. Это два отдельных пункта. Первый пункт выяснения обстоятельств для второй... подготовки и подачи а, Возможно для цели, возможно для каких-то других целей, скажем для внутренних для внутренних целей нашей комиссии тоже, потому что мы могли, мы вот так, как, как выясняется мы не имеем возможности подать представление о правах нитные органы но мы можем сделать для, для нас внутри какой-то собственный внутренний вывод ну, собственно который мы я и предлагаю сделать я предлагаю да я предлагаю этот вывод зафиксировать фиксировать решение чтобы этот, чтобы этот вывод ну вот чтобы этот вывод остался и более того чтобы у нас были некие формальные основания скажем при формировании следующих следующего созрева да, у нас всего лишь на все меньше, чем через год, там, когда там весной этого года, судя по всему, мы будем формировать следующие избирательные, избирательные комиссии, следующий состав. Мне кажется, что для того, чтобы у нас были основания, да, ну, у меня для того, чтобы у нас были основания не включать этих людей в составы избирательных комиссий или по крайней мере поднять вопрос о целесообразности включения. Для того, чтобы были основания у наших коллег из других территориальных избирательных комиссий, там, скажем, у наших соседей из территориальной избирательной комиссии России или у территориальных избирательных комиссий других территорий были основания поднять этот вопрос, то мне кажется, что мы, безусловно, должны принять такое решение и зафиксировать эти имена. Вот, например, для меня, для меня это кажется совершенно, совершенно непременно условием. Давайте на сегодняшний день я вас буду, например, василивать Татьяна, Валентиновну. Вы вывешиваете сейчас на сайт на любой сайт, куда хотите, мою фамилия, имя и отчество. И говорите о том, что я совершила какие-то нарушения, связанные с удовольствием. На каком основании вы имеете право вывести мою фамилию? Объясните мне, пожалуйста. Хорошо, давайте я вам, оказали... Нет, давайте я вам сейчас все объясню. Вы... Нет, давайте я вам объясню. Ну, Давайте еще... сначала вам расскажу. А, хорошо, ну, я просто думал, что уже вопрос закончился. Нет, он еще не закончился. Скажите мне, пожалуйста, вы Следственный комитет, вы орган? Как вы смогли доказать? А, вот, а я отрицаю это все. То есть наградить это одно. А здесь уже идет. Я говорю, нет, я не согласна. Ну, по факту это. это ну, если, если вы задавали вопрос, то дайте мне возможность на него ответить. Лариса, да. Опять, да? Извините, пожалуйста. Да. Значит, а... Я попробую на него ответить. Значит, а если я СМИ, вот здесь присутствует представитель СМИ, а... в средстве массовой информации есть юристы, есть люди, которые за это отвечают, которые отвечают за те формулировки, да, в которых это все дается Все эти фамилии, или почти все эти фамилии, висели и на сайтах, висели и в, и в газетах. Я хотел принести сюда соответствующие, соответствующие газеты, не принес. Значит, все эти газеты там висели. Вероятно, я, лично мне неизвестно ни об одном случае иска какого-то защите чести и застоинства или о чем-то еще. Именно потому, что, вероятно, возможно. Либо формулировки были достаточно корректные. Да? Собственно, я тоже постарался формулировать, формулировать здесь достаточно корректно, чтобы у нас не было рисков, чтобы на нас нам что-то предъявили. Более того, здесь в этом в этом решении как раз именно что указано, что мы не уполномочены и мы не имеем возможности все это дело устанавливать. Но при этом устанавливать. Но, но, мы можем. Но еще раз, но это вот а, рассказать рассказать о недоверии и обоснованных и обоснованных сомнениях а, вот, про этих людей. Мы имеем право. Более того, это более того я считаю что наша обязанность. Вот, именно именно... Извините, фамилия? Участь в работе, да. Участь в работе, да. И у вас этот список. И меня он остается. И мы с вами будем формировать комиссии. И мы этих людей уже с вами знаем. Вот как у нас делает семерка Геннадий... Господи. Нехорошо. Нет, нехорошо. Не надо. Геннадий Барисович. Он приходит на каждое социальное заседание. Не трускано комиссии. Ну, комиссии. КПРФ. Он приходит, у него все время список. Как только мы формируем, формировали, я сейчас в тройке. Но комиссии мы всегда просматривали его список. Но мы ни в коем разе не вывешивали фамилии. Потому что, я говорю, еще раз говорю, если бы я сегодня была бы 618 в комиссии Васильевой Татьяны Валентиновны, одно дело бы мне на грудный знак дали, второе дело. Вы меня вывезли за недоверие и то, что я там где-то что-то сделала недоказанное. Уверяю вас, я не юрист. Да дело не в этом даже. вот люди подавать. А Зачем это нам надо на нас опять? Мы да, с вами да, будем да. это уже. Ну. Список заменить э, общие фразы, что имели место. Ну, я даже добавить, это даже можно добавить, да, коллеги? Ну вот смотрите, Данила Борисович, вот такая интересная дискуссия, но ну, вы сами же пишете, пункте пятом. Поскольку инфицируют лица, неоднократно принимаешь участие в выборах, в в том числе определить кассы то таким образом придется утверждать, что нарушение порядка выдачи избирательных бюллетеня в каждом случае нельзя. В частности, рабочая группы отмечает, что остается возможность, когда один или несколько выдачных членов то есть, условно говоря, принимаешь участие в выборах не допускали нарушения порядка выдачи избирательных бюллетеней. Я вот поддерживаю, что сказал Лариса. Вот э, у нас, помните, константинов да. в, в первом составе ЭТИКа у нас был Морозов Павел Сергеевич да. от праведливой России. Да. И когда мы с вами, когда это не было еще комиссии на пять лет, у него был такой список. Да. Вот он приходил и говорил, да. я против вот таких-то, таких-то, таких-то включений в состав УИК, в том числе и делать председателем. Вот. И ну, комиссия принимала и не принимала ну, к сведению. Во всяком случае это было. Поэтому, условно говоря, вот этот список, он есть, и нет как бы э, сомнений в том, что рабочая группа, а тем более э, все-таки достаточно долгое время я работал с Даниилом Борисовичем, знаю, что это такой педантичный человек, который за каждое свое слово отвечает и готов ответить, в том числе и в суде. если человека пишут, то да это не просто общаться. Я, я, я, я, я естественно, я в смысле, я как любой организм Российской Федерации, что вы, ну как бы это, ну, нет оснований не доверять. Но, в то же время я согласен с коллегами о том, что это новый ну, список, который у нас внутри комиссии, которым мы, мы работаем, все остается и все. Согласен. Вот третий и пятый пункт, они противоречат друг другу, действительно. В третьем пункте мы устанавливаем факт правонарушения, мы устанавливаем его, что мы не можем делать понимаете, решением комиссии. А в пятом мы говорим о том, что как раз мы таких лиц установить не можем. Третий и пятый противоречит. Юридически это противоречит. Давайте так, все-таки, как я правильно услышал, то цель этого списка, конечно, какая? Чтобы мы при формировании участковых комиссий учли, что у нас есть обоснованные, как вы говорите, э, значит, сомнения да, э, в вот, добросовестности вот этих лиц да, и что возможно, этими лицами было доп, доп, были допущены нарушения. Это, это, это, это, это наше мнение, и это наше усмотрение, и мы не можем констатировать это как факт состоящийся. А, и поскольку у вас такая цель есть, ну, мы, этой, мы эту цель достигаем уже, у нас есть список, которые мы принимаем во внимание и учитываем в дальнейшей работе. Поэтому я и предлагаю вот, мое конструктивное предложение принять к сведению вот, представленную вами информацию и учесть в дальнейшей работе. И тем самым мы достигаем целей, которые вы через собой поставили. А иной цель у нас быть не может. Ну, я, наверное, не меня большое свое мнение, я, наверное, болею не только за вашу избирательную комиссию, но и целиком за избирательную систему. Поэтому. Я бы, честно говоря, не и хотел не чтобы в что вашем соседнем эти люди тоже Виктория а Петровна тоже болеет, поэтому она не подала соответствующее заявление, за что ей спасибо. Теперь правительные органы проверяют эти факты. Понимаете? И, собственно, все, что мы могли сделать, и члены нашей комиссии, они уже сделали. Тем не менее, скажите, пожалуйста, может быть, вы помните, вот вы помните, что кто-нибудь из этих лиц подал заявление о выведении его из состава участковой избирательной комиссии? А, возможно, они будут еще поданы. Да. Ну, по крайней мере, вот мы да, с мы Еленой Константиной да. беседовали, да, вот перед, перед тем, пока она, она мне сказала, что таких заявлений нет, что мы а планируем, мы планируем мы выводить одного человека, по-моему. Здесь, ну, пока что еще будут, да, да, О, а я, я честно могу сказать, что я да, да, меня уже память... сподвигло к написанию да. вот этого вот решения, да, и к, потому что мне лично мне бы не хотелось бы, чтобы на избирательные участки выходили люди, участие которых в голосовании может поставить под сомнение результаты голосования. Вот Все-таки мы для чего здесь сидим? Мы для, сидим для того, чтобы обще общество нам доверяло. Угу. Чтобы мы сидим И здесь в... после И... меня начинает формироваться новые участковая комиссии в любом районе, даже в области. И когда приходит совершенно вот этот человек, который вообще, здравствуйте, возьмите меня в комиссию, первое, что сделает комиссия, спросит, откуда вы? Правильно? И я больше, чем уверена что ему поступит звонок, а почему вот она пришла к нам? там ну, не знаю, как корыся появляется здесь все четко появляется и какую-то вот эту себе, а, просто так с потолка спасибо большое за вашу ответ потому что она очень хороша вот, например, я четко знаю, что некоторые некоторые из этих людей да, есть, ну, например в списке ЗАГС список фальсификаторов, или что такое вывешивал, где точно так же значит, нарушение но ну, это я уже потом обнаружил. Дело в том, что у нас менялись номераж комиссии, миграция менялась. И эти люди были в одном месте, в одних комиссиях, потом вроде всплывали в других комиссиях. Поэтому, ну, вот, к сожалению, жизнь опровергает вот, то, что вы сейчас только что сказали. Вероятно, должно быть так, как вы говорите. А по факту получается чуть-чуть по-другому. Да, что э, нет какой-то общей такой специальной базы, где вот люди, которые себя не очень хорошо проявили. Потому э, а что они, друзья, себя лучше всех проявляют. Мы ж не знаю. У нас впереди президентские выборы. Если если если. А мы уже заранее Точно, вот, да. по Прекрасная реплика, спасибо большое. Да, да. Да. Да. Да. Да. Так вот, именно именно именно вот поэтому. Мне бы, конечно, конечно, хотелось бы, чтобы мы с вами не просто поговорили, а какой-нибудь документальный след. А у нас да? у нас с нами все есть. А, Дмитрий Борисович, предложение какое? Как Во-первых, мы может, да, проголосуем да, да. и объясню У нас будет протокольное решение значит, о принятии к сведению информации, которую вы представили. Соответственно, вы можете сделать выписку из протокола и представить текст своего доклада, ну немножко переработать его и у вас будет формальное основание, чтобы потом Скажите, да. вы текст этого доклада ну, тоже поставите. Что же, это же тоже документ комиссии он будет находиться в комиссии? Ну он будет, конечно, в виде протокола. Да. Приложить приложение, приложение к протоколу, конечно. То есть Это текст будет... моего доклада будет видеть. Приложение, приложение к протоколу. Конечно, конечно. Соответственно, соответственно, соответственно, текст моего доклада, вы, сможете, вы, естественно, вместе с приложением к протоколу поставите печать в вашей комиссии, а о что действительно такой доклад был сделан. Конечно. Да, да, да он а, уже сделал. Да, да, ну, благодаря нет, вот, нет, уважаемому нет, средству нет, массовой информации уже, уже будет распространен. Понимаете? Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, уже уже вы стоили вашего одноклассника. Первым пунктом решения даже у да. вас написано принять к сведению выводы да. рабочей группы. Да, основное, да. То, что это мы основная, должны да. сделать, принять к сведению. Вы же сами Поэтому, это прочитали. Вы да. да. Значит, а, скоро. Значит, э, да, Предлагаю, соответственно, ставлю на голосование, да. Э, Борисович предложил свой проект решения федеральной комиссии. Э, ставлю его на голосование первым. Кто «за», Я прошу голосовать. Кто «против», кто «воздержался»? Так, а у меня не Да-да, да, воздержался. «воздержался». И ставлю, значит, второй вариант на голосование. Протокольное решение о принятии к сведению информации, представленной Левом Данилом и учесть в дальнейшей работе территориальной избирательной комиссии. Кто за, прошу голосовать. Да. Я прошу прощения. Кто ну, против? Кто против? Кто ну, воздержался? Все. Против 0, воздержался 1. Так, а у не хватает? Надо Нет, ну будет. я же... За... За... А, за... За... Тогда 5 за... За... За... За... За... За... За... За. За. Да, да. Uh, у меня такая вот миссия, к сожалению, вот этого света, да, uh, Есть такая медаль в честь столетия Кировского района Санкт-Петербурга. Медаль учредена общественным советом Кировского района Санкт-Петербурга. Мы территориальной избирательной комиссии подавали uh, Ахиллу Гудену Константину, Кузенку Валера Петровича и Попову Марину Андреевну. Ну вот, Олегу Петровичу, позвольте мне вручить эту медаль. Вот. И еще маленькое объявление, но к сожалению, меня немножко подвели, поэтому я зачитаю только «Черновик». Вот. В общем, сейчас я зачитаю «Черновик». Это проект грамоты, вот. поверьте, я доведу его до конца. Вот. Просто Ахилова Елена Константина, секретарь территориальной избирательной комиссии номер три за большой личный вклад в развитие муниципальной избирательной системы, а также многолетний добросовестный труд в избирательных комиссиях внутригородских муниципальных образований, председатель Совета муниципальных образований Великого Василла Федорович. Просто Сева сейчас в, командировке в Москве, он не успел подписать. Поэтому вот я почему я опоздал, к сожалению, я пытался, вот, вот, пытался получить, но так и вот. Поэтому спасибо. ближайшее расседание, поэтому ну, я хочу, вы, наверное, знаете, да, что Тима Касантина у нас да, отметила да. день рождения, и поэтому давайте еще раз ее поздравим. Спасибо всем, спасибо. спасибо. Коллегия, спасибо.